Всем привет! Рад вас видеть у себя на канале Так, Сегодня мы, мы мы, Я держу в руках такой конвертик Тут флаг Польши нарисован Написано, что пункт приема визы Анкета Польши То есть, соответственно, это С визового центра В общем, письмо И тут мне прислали Мой паспорт С вклеенной визой Виза открыта, так что сижу я уже на чемоданах И сегодня хотелось бы обсудить такой вопрос Как, что я буду брать с собой в Польшу Потому что много задают Кто первый раз едет, постоянно спрашивают А что лучше взять, что не брать То есть, ну, самые основные моменты То есть, Первое, что я буду с собой брать Это будет пакет документов для пересечения границы А именно, это будут два паспорта Загранпаспорт с вклеенной визой и второй паспорт, это будет внутренний паспорт. Затем будет приглашение на работу от работодателя, от, к которому мы едем. И будет у нас третьим пунктом, это страховка. Так, что бы еще хотелось посоветовать по поводу документов? Не мешало бы их отсканировать скопировать на флешку и загрузить куда-нибудь в облако, типа Google диска, Яндекс диска, чтобы у вас был всегда доступ к ним в экстренной ситуации, Потому что, в принципе, флешка тоже хороший вариант, но флешка имеет свойство потеряться. А так у вас будет запасной вариант. Так что, ну, в принципе, это дело ваше, но я буду делать именно так. Так, это основные моменты, то, что хотелось бы сказать по документам. То есть это самое главное. Дальше будет у нас... Вещи. Что могу сказать по вещам? Я беру, в принципе... Стараюсь брать все только самое основное, так как, чтобы уменьшить объемы сумок. То есть это будут... Берутся вещи с расчетом, что пока одни постиранные сохнут, я могу в втором комплекте ходить. То есть, в принципе, никаких выходных там вещей я не беру. То есть все, что будет возникать по ходу, то есть и будет покупаться по ходу, то есть ну нужды какие-нибудь, потому что на вещи в Польше цены реально дешевле, то есть и на хорошие вещи там цены реально намного дешевле, чем у нас, то есть в принципе то это то, что по вещам, ну естественно постельное белье, потому что даже если говорят, что ну, не надо брать то это, то я лучше буду спать на своем, ну то есть полотенце, средства личной гигиены, то есть это тоже как бы по умолчанию. Ну, на первое время, потому что, в принципе, на средства личной гигиены там цены тоже такие же, как у нас. То есть, поэтому на весь, на весь период, сколько вы собираетесь там перебывать, то есть, не надо нагребать. Потому что, в принципе, только лишний вес будете тащить. А, то есть, что по сигаретам? Сигареты буду брать... 3-4 пачки, в принципе, без проблем обычно пропускают в одни руки. То есть, кто больше, некоторые больше получалось там по блоку провозить. Но могут завернуть. Но что больше шансов, что не, что не завернут, чтоб не забрали, открыть пачки вытянуть, вытянуть фольгу. Это будет свидетельством, то, что вы в личное пользование, они а на продажах везете. То есть так больше шансов, что у вас пропустят с большим количеством пачек. сигарет, То есть так но ну, Сигареты тоже отступление По вещам сказал Затем будет у нас аптечка Аптечка очень важна Потому что многие препараты проблематично купить без рецепта врача То есть там уже не так как у нас Там такие как антибиотики, противоаллергические Хорошие противокошлевые средства Идут только по рецепту врача И поэтому то есть, лучше запастись тут, там, хотя бы какими-нибудь недорогими. То есть то, что я рекомендую брать с собой, в первую очередь, это обезболивающие, то есть анальгетики жаропонижающие, то есть такого плана, как парацетамол и бупрофен, то есть это без этого никак, потому что ну, в принципе, сами понимаете, нужная вещь. То есть затем какие-нибудь горячие чаи противопростудные тоже в принципе, очень важно, особенно тех, кто едут на физическую работу. То есть часто бывает, что ну, надо после работы выпить то, что простуживается очень часто. То есть такого плана типа как грипостат, фармацетроны, терафлю, колдрексы тоже в небольшом количестве желательно, чтобы были. Затем у нас капли в нос тоже. Там сосудосуживающие какие-нибудь те же. Там називин тоже грипостат затем что у нас противоаллергические тоже нужно потому что ну, неизвестно как там каких-то растений аллергия может проявиться то есть ну желательно хотя бы ларад один он там стоит пластиночка 7 ну, до 10 гривен как правило стоит то есть в принципе на всякий случай должно быть затем для желудка обязательно потому что у многих то есть ну, смена климата, смена воды, смена питания может вызвать там расстройство или наоборот, то есть запор. То есть, и желательно взять с собой для желудка обязательно. А что именно это будет у нас? Нефуроксазит, это при отравлениях используется. Лапирамид из недорогих можно брать, это при расстройстве. Или если... При запоре можно взять из недорогих санадексин. То есть обязательно по умолчанию берется уголь такого, ну то есть это как сорбент, при любых отравлениях тоже пьется. То есть либо уголь, если такое, что посильнее, это атоксил или э, энтеросгель. Но энтеросгель неудобно, потому что он в баночках занимает много места. То есть то лучше либо атоксил в пакетиках, либо белый уголь, либо обычный черный уголь. Должны быть обязательно в аптечке. Так, что еще я? А, антибиотики. То есть, если вы знаете, какие вам помогают антибиотики, и то есть, знаете, что шо... ну, спектр действия, то лучше взять здесь, потому что там только по, по рецепту врача антибиотики там просто так не продаются. То есть, э, ну, то есть, из тех, что чаще принимается, это либо зитрамицин, либо амоксициллин. В общем, сказал все, что я хотел, самое основное. Спасибо за внимание. Вопросы вы можете задавать, как всегда, в комментарии. Подписываемся, ставим лайки, не забываем. Так что и ожидаем новое видео уже с Польши. Все, пока. До новых встреч. До свидания.